Здравствуйте, меня зовут Елена, и сегодня без трех дней, два месяца со дня операции. Я бы хотела в своем отзыве рассказать о самой клинике, рассказать, как проходила операция, как я пришла к методу базальной имплантации, какие у меня впечатления, и чем, собственно, мне в этой клинике помогли. Я долго изучала этот метод, я изучала всякие методы, конечно, начиная от классического, все на четырех, все на шести. Эти методы все не давали такой возможности, чтобы не наращивать кость, а я не могла себе позволить в силу своей работы заниматься долго зубами. Вопрос стоял остро, поскольку мне необходимо было делать сразу две челюсти. И, соответственно, я начала изучать метод базальной или кортикальной имплантации. Я не нашла никаких минусов, которые бы перевесили, допустим, классический метод двухэтапной имплантации. Но я для себя определила метод «стратегик Implant. Мне очень хотелось попасть к профессору Иде на операцию. Он разработчик имплантатов, он разработчик метода этого «стратегик имплант». Я решилась на эту операцию. Я стала искать клинику, которая работает по этому методу. Это была клиника «Институт базальной имплантации». Чем подкупила меня эта клиника, в переносном смысле, конечно, это тем, что она специализируется на этом методе. Поэтому я определила для себя институт базальной имплантации. Я стала за этой клиникой следить, я изучила всех врачей, которые работают в этой клинике, даже не врачей, а от врачей до медицинских сестер, заканчивая координаторами, <laughs> кто работает. Биографию врачей изучила, узнала о том, что Андрей Евгеньевич Вишмойлов, заведующий этой клиникой, потомственный стоматолог. И, опять же, для меня было огромным плюсом, постольку, поскольку если он специализируется на этом методе, а в стоматологии он не первый день, в стоматологии он, может сказать, всю жизнь, с детства, то, значит, это дорогого стоит. В общем, я решилась, хотя меня отговаривали, у меня две подруги, большие скептики, они уже протезировались по классическому методу, ну и, соответственно, очень меня отговаривали. Я общалась с четырьмя имплантологами, в том числе в Москве, практикующими я у них узнавала но если классические имплантологи против этого метода то обоснуйте мне почему но то что они мне говорили опять же меня не убедило. в общем я позвонила в клинику значит я за ней наблюдала ну года два наверное за этой клиникой на ю на сайте отслеживала новости, отслеживала статьи, которые они размещали, изучала все про методы базальной этой имплантации по методике Strategic Implant. Мне все больше и больше нравилось с каждым разом, когда я это изучала. Я позвонила в клинику, наверное, в конце января, в начале февраля 2020 года. Созвонилась, значит, работала я изначально с координатором Юлей, я не скрою, я хотела ее несколько раз поймать вопросами, как, как мне будут отвечать в этой клинике, но после первого раза, когда ответ на вопрос был профессиональный, я поняла, что дальше не стоит спрашивать, потому что этот человек ответит так, как нужно. Значит, Юля полную информацию мне давала, очень много времени ей пришлось со мной пообщаться по телефону, очень терпеливо все мне рассказывала, ну, в общем-то, я успокоилась. У меня все больше и больше было ощущение, что я сделала правильный выбор. Прооперировались мы 27 апреля после обеда. Значит, как проходила операция? Сначала Никита Владимирович провел санацию, это где-то полчаса. Мы начали где-то часа в три. Вот сейчас уже два месяца прошло, я не очень хорошо такие тонкости помню, но, по-моему, часа в три мы начали. Где-то в полчетвертого меня перевели в операционную. И после этого делают хорошее обезболивание. Мне делали обезболивание еще на стадии, когда проходила санация, поскольку я трусиха, я не собиралась даже, даже попробовать потерпеть. И Никита Владимирович мучить меня не стал. В общем-то, сделала анестезию. И в операционную уже, когда перевели, тоже сделали анестезию. Она, конечно, помощнее, поощутимее, чем обыкновенная анестезия. Но, но это, это можно терпеть, это, это не больно. И затем подошел профессор. На установку 19 имплантатов у него ушло а, удаление зубов на двух челюстях. И установку 19 имплантатов у него заняло 40 минут. Значит, он, выполнив свою работу, удалился. К работе приступил Андрей Евгеньевич Шмойлов. Вот я честно вам скажу, я не знаю, что они делали, поскольку я ни разу с момента, как села в кресло, не открыла глаза. Ну, ну страшно было, поэтому я не знаю, что они делали. Сначала Андрей Евгеньевич, потом Маргарита Михайловна. Затем Машенька сделала мне капу, сделали все замеры. А на все про все у нас ушло два с половиной часа. Значит, когда я уходила из клиники, для меня приготовили два пакета молока, холодных, обернутых салфеткой. Дали мне их и сказали, посидите столько, сколько вам нужно, чтобы не было отеков. Значит, я вот сидела где-то полчаса, часов восемь, так как я не москвичка. Здесь рядом есть хороший довольно отель, дипломат называется. Значит, он буквально через дорогу, буквально, не знаю, в 20 метрах, наверное, я пришла уже в 8 часов вечера, значит, спала я хорошо, на второй день у меня совершенно ничего не болело, мне даже было странно, почему ничего не болит. На второй день у нас были замеры, примерка, примерка, значит, на третий день тоже примерка, это все не больно, этого уже не чувствуешь, то есть имплантаты стоят, но боли никакой нет. Конечно, отек появился на третий день, никуда не денешься, Но ну, он не был сильным, быстро очень прошел. И на четвертый день мне уже поставили зубы. Сама постановка зубов занимает довольно длительное время, тоже часа два, но это не больно. И ну, когда работают такие профессионалы, это и не страшно. То есть на четвертый день, собственно, я и не боялась ничего. Хотя мне предлагали анестезию, потому что видели перед этим, как сильно я боялась. Что я уяснила для себя как пациент, для того, чтобы быстрее произошел процесс остеоинтеграции, значит, после операции обязательно необходимо кушать. То есть многие думают, и в том числе и я так думала, что я приеду, похудею, дней там пять кушать не буду. Ну, в общем-то, нет, нет, потому что после операции резко падает уровень сахара в крови и необходимо кушать. Поэтому кушать можно, стоят капы и мягкую пищу кушать можно то есть если мы будем кушать соответственно быстрее пройдет процесс заживления это нужно и нам это нужно и врачам и второй момент который я для себя уяснила когда мы уходим с зубами нам кажется что нам море по колено и мы начинаем есть как бы ну, твердую пищу для себя я уяснила что этого делать не стоит хотя бы полгода поскольку Хотя имплантаты и стоят в базальной кости, то есть э, немножко дальше, чем наша обычная кость, но все равно эти имплантаты должны прижиться. Сейчас я чувствую себя отлично, прошло почти два месяца, я приехала на осмотр. Буду ездить строго, как говорят врачи, поскольку это тоже момент, который я для себя уяснила. Для того, чтобы имплантаты у нас не расшатались, а расшататься они могут только... По одной причине, это если перегружена наша челюсть, то есть если мы жуем пищу твердую, и если мы не приходим на осмотры, потому что увидеть, насколько идет правильное распределение нагрузки на имплантаты, может только доктор. Поэтому на осмотры тоже нужно являться. Чувствую я себя отлично. Зубки мне нравятся. Маргарита Михайловна Кудесница в плане... Я ее для себя называю стоматолог-дизайнер, потому что она не только ставит отлично зубки, да, работает с зубками, но и подбирает под лицо, под овал, под улыбку, что нужно выправить, какой длине, какой короче. То есть она еще и как дизайнер здесь поработала. Мне, мне очень нравится все, что вот здесь было. Ну, а отношения такое здесь, то есть, да, некоторые мне говорили, ну, как же так, конечно, должно быть отношение хорошее, потому как, ну, как же, клиники же платишь, должны, в общем-то, относиться хорошо. Но вы знаете, человеческое отношение и проплаченные отношения все равно любой человек почувствует. Здесь было такое ощущение, что доктора сами переживают то, что переживаю я. Когда я им говорила, мне некомфортно или мне там немножко больно, было ощущение, что они прям чувствуют, что чувствую я, ну и, соответственно, помогали, помогали. Значит, клинике огромное спасибо, клинике хочу пожелать процветания, побольше э, э, благодарных пациентов, хотя у клиники их и так много. Профессору хочу пожелать счастья в личной жизни и, наверное, еще больших совершений в этой жизни.